Биткоин по 60 тысяч. Люди кричат. Ох, какая хорошая цена. Все растет, вложусь-ка я сейчас, стану миллионером. Вот жалко, что не купил на 30 тысячах. Было бы сейчас 30 тысяч, вложился бы на всю котлету. Биткоин подошел к 30 тысячам. Люди кричат. Ну тут все понятно, мы идем на 15 тысяч, на 20 тысяч, Продам-ка я все сейчас, чтобы купить в более хорошей точке входа Биткоин вновь 60 тысяч О, наконец-то пошел рост, пора покупать Сейчас мы пробьем хаи и улетим в космос Жалко, что не купил на 30 тысячах, надо было покупать Вот будет 30 тысяч, обязательно куплю Биткоин на 30 тысячах Ну, тут все понятно Мы идем на 10-12 тысяч, продам-ка я все сейчас, чтобы купить подешевле всех приветствую, друзья, меня зовут Сергей и вы попали на канал IKIGAI И сегодня мы будем учить ловить дно Я покажу, как правильно это делать И плюс ко всему я покажу свои покупки И покажу интересные ситуации, которые можно сейчас отработать Давайте с вами начнем Если коротко оценивать текущую рыночную ситуацию То на графике образовалась какая-то дичь Открывая 5 минут тайфрейм, здесь мы видим огромный-огромный закол Также это присутствует на часовом тайфрейме Но это у нас бит битсамп Я также открыл другие поставщики котировок Например... Биткоин USD, Coinbase, здесь такой фигни нету, поэтому я на эту фигню внимания обращать не буду. Мы с вами пробили локальный уровень поддержки 35 тысяч и вполне вероятно, что можем дойти до уровня 30 тысяч. В принципе, там я буду подбирать биткоин по более выгодным ценам. Пока что никаких сигналов на повышение, на восстановление у нас нет. То есть пока что картина строго на понижение. Что касается эфириум, мы сейчас находимся на сильной области поддержки, в районе 2000 долларов и сегодня как раз таки я куплю эфириум на аккаунте на OKEX. Итак, торги, базовая торговля. Сегодня я буду покупать эфириум. Эфириум, маркет, 100 долларов, купить подтвердить. То есть на таких значимых просадках я коплю две самые сильные криптовалюты. Это биткоин и эфириум. Напоминаю, что я инвестирую 100 долларов в криптовалюту каждый день. Это проект, который начал с 1 января. И вот все мои активы на данный момент. А теперь мы с вами будем учиться ловить абсолютное дно. А как правило, если вы закупаетесь, особенно всю котлету, то рынок рисует второе дно в подарок. И на практике на опыте уже всем давно известно, что тот, кто постепенно усредняет свою позицию, находится в гораздо более выгодном положении, чем тот, кто все-таки ждет это абсолютное дно. Как раз таки в начале видео я показал вам пример. Что такое усреднение? То есть мы постепенно откупаем значимые области поддержки в случае дальнейшего понижения цены. То есть вот у нас находится здесь значимые области поддержки. А цена ушла вниз, мы немножко купили. А пошла дальше, мы опять-таки немножко купили Пошла дальше, мы опять-таки немножко купили И постепенно наша средняя цена потихоньку смещается все ниже и ниже а к абсолютному дну Вы скажете, что у меня нет денег на усреднение Но это отговорка Здесь от денег ничего не зависит Здесь зависит все от процентного соотношения И то, насколько грамотно вы управляете своим капиталом Будь у вас 100 долларов Или будь у вас миллион долларов Это абсолютно не важно Если вы купите все котлеты на одной цене По одной цене, то вы все равно станете хомяком Все-таки есть разница между тем человеком Который заработал свой миллион с помощью своих навыков И тем человеком, который заработал свой миллион С помощью выигрыша в лотереи То есть, как мы знаем, те, кто выигрывает в лотерею, допустим, миллион долларов Быстренько их просаживают и потом возвращаются к своей прежней жизни Поскольку они просто не умеют управлять своим капиталом Итак, как же нужно распределять свой доход? Мы всегда должны держать... Более 50% в тезерах, независимо от рыночной ситуации. Даже сейчас, когда биткоин на находится на уровне 30 тысяч, даже когда я покупаю, у меня все равно находится 50% в тезерах. Более 50% в тезерах. А, смотрите, к примеру, у нас есть 100 долларов. Прямо 100 долларов, минимальная цена, ниже уже некуда. У нас есть значимые области поддержки. И мы разделяем наш капитал. К примеру, здесь мы инвестируем 25 долларов то есть 25 процентов от всего нашего депозита у нас остается еще 75 процентов цена уходит еще ниже мы усредняемся и покупаем здесь опять-таки на 25 долларов и у нас остается еще 50 процентов от нашего депозита но естественно цена не может сразу проходить сквозь эти области и идти вот так вот. то есть у нас в любом случае присутствуют либо коррекции либо консолидации и между этими движениями вниз Проходит определенное количество времени. Это может быть месяц, это может быть два месяца, это может быть три месяца. И естественно, мы постепенно с нашего дохода откладываем часть средств, чтобы инвестировать. То есть чем больше времени проходит, чем, тем больше наш депозит, поскольку мы постепенно откладываем. Итак, в данном месте у нас проинвестировано 50 долларов. Проходит время, мы сами отложили еще 100 долларов, и по итогу у нас остается 150 долларов. Далее цена уходит еще немножко пониже И здесь мы уже можем инвестировать на 50 долларов То есть по итогу после данной покупки у нас остается еще 100 долларов на счету То есть 50% от 200 долларов Поскольку здесь мы накопили за это время еще 100 долларов и Это и есть усреднение то есть ваша средняя цена постепенно спускается все ниже и ниже с каждой покупкой А чтобы покупать, нужно, естественно, грамотно управлять своим капиталом И всегда держать 50% в кэше Ну и, конечно же, тем самым мы будем все ближе и ближе подводить нашу среднюю цену к этому самому дну Напоминаю, что я начал проект с 1 января, в котором я инвестирую 100$ каждый день как раз-таки с этой логикой То есть я каждый день покупаю, назначу мои просадки И постепенно у меня происходит то самое усреднение И я, получается, ловлю... Это самое дно. Если все-таки у вас нет денег на покупку, то остается просто ждать. Больше делать ничего. Мы инвестируем только те деньги, которые специально с этой целью откладываем. Я думаю, вы это поняли, друзья. BNB. Мы пробили здесь трендовую линию поддержки которые находится в данном месте, и дошли до уровня предыдущего экстрема, то есть до уровня примерно 350. Это, в принципе, хорошая точка, чтобы рассматривать повышение. То есть здесь нужно рассматривать сигналы на повышение, и в случае возникновения сигналов на повышение, можно отрабатывать какие-либо позиции. Здесь нужно внимательно следить за BNB. Ада кардана. Я сейчас пытаюсь отрабатывать ада на фьючерсах. Смотрите, что здесь образовалось. Цена находится на очень сильной области поддержки и на границе, Нижней границы данной области поддержки возник паттерн с длинной тенью снизу В данном месте Это естественно указывает нам на повышение Но повышение реализуется только вместе с биткоином А пока что биткоин у нас падает Плюс ко всему данный паттерн возник на расширяющемся треугольнике На трендовой линии поддержки вот наш расширяющий треугольник, и как раз таки цель для повышения будет в районе 1,70. Сигнал по гали у нас полностью реализовался. Напоминаю, что у нас финальная цель была в районе 0,15, и как раз таки эта финальная цель у нас реализовалась примерно день назад. Первая цель была 0,30, а вторая цель 0,20, третья цель 0,15. То есть полностью данный потенциал нисходящего треугольника у нас отработал. И теперь как раз таки можно присматриваться здесь к повышению. Криптовалюта Матик, опять-таки, здесь мы пробили трендовую линию поддержки в данном месте, Здесь возникла фигура опять-таки голова и плечи И потенциал данного движения вниз находится в районе примерно 1 доллара То есть здесь находится область поддержки, от которой можно рассматривать повышение Криптовалюта Dash у нас пробила сильную значимую область поддержки И следующая сильная область поддержки находится в районе 65 То есть в данном месте Именно здесь я буду подбирать Dash уже на споте То есть о чем нам говорит рыночная картина? Практически полностью потенциал и у биткоина, и у альткоинов отсутствует Потенциал именно на понижение, то есть везде мы упираемся в сильные области поддержки И можно нам ожидать повышения, хотя бы локального повышения в ближайшее время Но пока что сигнал у нас есть только на АДе, и то сигнал недостаточно сильный На других альткоинах пока что потенциала на повышение не вижу, но в ближайшее время сигналы могут появиться Поэтому я буду наблюдать Пишите комментарии, я абсолютно все комментарии читаю, ставьте это видео палец вверх, друзья Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм канал